В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. По данным исследовательского центра «Суперджоп» в Казани хотят работать 67% выпускников КФУ. Соответственно, как вы ну в целом на «Суперджоп» свое предложения как э, искатели работы, которые говорят о желаемой зарплате, они указывают, собственно говоря, указывают, какое у них э, собственно, образование, и в то же время работодатели открывают свою вакансию указывают там зарплатное ожидание. Когда происходит некая точка соединения, можно сказать, что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 регионов они корректировали с учетом коэффициентов суперджоб до уровня московского рынка труда. Карина Саяхова,